Вчера наш президент пошутил про свой небрежный почерк. Да. А, комментировал он выступление бизнесмена Владимира Потанина на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей и не, не смог понять, что у него там написано. В блокнотике? Да. Мы с некоторыми коллегами нашими, которые здесь тоже присутствуют, вчера эту тему тоже обсуждали. Это, как вы сказали, не повод для... Для чего? Для чего? Для пессимизма. Я, это, я, я так написал, курица лапой, сам не могу написать, э, прочитать, что... как в школе. Ну вот, <смех> да, да, смешно ведь. А, сейчас обсудим <смех> с экспертом-графологом, руководителем Центра изучения почерка «Современная графология» Ириной э, Бухаревой. Она с нами на связи. Здравствуйте, Ирина. Добрый день, добрый день. А вы э, этот сюжет вообще э, вот до сегодняшнего, до этого момента слышали? Вчера там вечером, сегодня? Я, к сожалению, не успела. Нет, да. Ну вот сейчас же услышали, да? А вы можете вот сказать, какой человек наш против. вся ответственность будет, мы ни при чем. Нет, смотри, я как могу сформулировать. Есть мнение, что если человек пишет неразборчиво, это значит, что он не успевает за ходом мысли. Это значит, что это человек очень умный. Такое читала. Как вам uh, Об уме говорит форма букв, а читабельность отвечает за социальный аспект. То есть, насколько человек хочет быть принятым и понятым окружающим людям. Uh -huh. а Владимир Владимирович довольно закрытый, внутренний человек, поэтому для него это достаточно характерная форма буквы. Uh -huh. а -а -а... То есть, неразборчивый почерк говорит о скрытности некой, или мы неправильно поняли? Ну что, врачи все скрытные? Это профессиональная не подмешивается. Врачи. Очень ярко выраженная интуитивная функция. И там есть нитивидные связочки. Ага. У Владимира Владимировича почерк немножечко отличается. Там много арок, много достаточно треугольных. И там немножко другая структура личности. Вы Откуда вы видели, да? Его почерк, то есть смотрели. Конечно, конечно. Понятно, интересно. Ну, то есть, это понятно, что закрытый человек, потому что структура, в которой работал долгие годы президент России, в общем, подразумевала закрытость, да, внутренней какой-то психологической. Ему по складу личности очень подходило. А, то есть, это счастливая была для него работа? А... Это по предназначению, да. да. Скажите, а давайте <сих> про почерк тогда расширим. А люди с понятным почерком, что о них можно сказать? Что они что, очень открытые? читабельность, когда человек хочет быть понятым, хочет uh -huh. быть принятым, хочет делиться своими какими-то впечатлениями и uh, также ждет ответ от окружающих. То есть хочет быть понятным. Вот вы, например, когда подписываете открытку, uh -huh. наверняка отмечали, вы стараетесь uh -huh. более аккуратно, uh -huh. более красиво, yeah. более читабельно выводить букв. Вам же важно, чтобы вас поняли. Вот здесь то же самое, как в устной, так и в письменной речи человек будет придерживаться более понятных форм. Ну, Считалось всегда э, такой стереотип, что э, у девочек отличниц хороший почерк, понятный, и они такие вот э, аккуратные, все по полочкам, по правилам, э, а у э, людей, там, троечников, хулиганов, почерк будет всегда, значит, непонятный. Так это или Нет. И... Не совсем так, не совсем. Здесь больше от склада личности, от темперамента очень многие вещи зависят, от особенностей характера системы и вообще восприятия целостной картинки в целом мира. Поэтому здесь не совсем именно от пятерок в дневнике все зависит. Ирина, а вы сказали, что за ум отвечает форма букв. Форма, ну, то есть что форма. имеется в виду? Какая форма и какой ум? Развитость формы букв отвечает за интеллект и за мышление человека. Например, если вы видите более детские буковки в почерке, то мышление более подробное, то есть человеку важны детали, какие-то мелкие вещи, нюансы, он будет заострять на них внимание. Если же мы видим почерки, похожи на почерки врачей, какие-то, может быть, не совсем понятные нам формы, может быть, не совсем будет сохраняться читабельность, они будут очень отличаться от стандартов наших, наших прописей, то здесь мы можем говорить о высоком уровне интеллекта. То есть человек схватывает картинку Глобальным целом э, умеет анализировать, э, смотрит как бы на лес высоты птичьего полета. Mm -hmm. Ну, и часто человек э, с непонятным почерком сам-то его понимает. А, а вот другое, когда как э, в случае, который мы разбираем, когда человек свой почерк не может разобрать, э, Заминка произошла. Бывает э... такое, бывают ситуативные изменения. как где-то писалось, допустим, не совсем в удобных условиях, например, может быть, на коленках или приезде в автомобиль. Могут быть такие случаи, конечно. О чем говорит отсутствие собственного почерка? Ну, когда человек всегда пишет по-разному переменчивости натуры. О переменчивости натуры, да. А у человека, который два года уже, например, вообще ничего не пишет, а только печатает, у него меняется почерк. Ну, сейчас же это же повсеместно. Люди забыли, какой у них почерк многие. А некоторые не знают, особенно молодые, потому что они сразу начинают в три года с телефоном общаться. Ну, во-первых, возможно, можно забыть, как писать, потому что нервная память, нейронная. Они остаются. Даже если вы не писали какое-то время, невозможно забыть этот на немножко времени, чтобы расписать руку. И в принципе мы меняемся сами, почерк следует за нами. Поэтому, если вы замечаете изменения в вашем почерке, значит произошли изменения в вашей личности. Допустим, вы вышли uh -huh. замуж или прошли тренинг личностного роста, например, или долго работали с психологом, или много читали, развивались в своей области, например, как специалист. Uh -huh. То есть вы меняетесь, и почерк следует. за и вещи отражаются а -а -а. на все бумаге. А множество сокращений, когда человек использует на, на письме, ну то есть он слова сокращает, ну для себя записывает что-то и, и, и понимает, что потом это все прочтет. А ну, все студенты так главное, делают. А потом не понимает. А, а, а полезно это... писать? Ну надо а, это полезно. делать. Полезно. Полезно. Это физкультура, некий фитнес для вашего головного мозга. А -а -а. Потому а. что, когда вы пишете, вы задействуете практически все главные центры головного мозга. Когда вы просто печатаете или де... делаете какие-либо другие действия, то только одно десятое. Угу. Ирина, подскажите, пожалуйста, <связь> еще, когда э, человек путает буквы местами при письме, это уже какому-то другому специалисту, да, наверное, надо <связь> Это может быть выражением дислексии, угу. вот, такое заболевание, либо слишком сильной поспешности. Например, например а... да, у него мысли летит быстрее, чем он может ее записать, и уже неважно, какие буквы он использует. А когда лишние палочки добавляют к букве «Т» или к букве «Ш»? Или... Ли... Лишние ну... палочки — это какие, например? Ну, Четвертая палочка. Ну, это что? торопится просто человек, Ничего конечно. страшного, да? Ничего страшного. Если семь палочек лишних, это уже проблема. А если в почерке написание букв переходят с прописных на печатные, например, бывает так, человек. Ну, печатные почерки имеют свою особенность. Например, если кто-то пытается как-то исказить или обмануть информацию, потому что нас всех, если вы заметите, учат писать по прописям. И прописи эти письменные, а не печатные. Uh -huh. Поэтому здесь стоит задуматься. И если для анализа, то я такого человека прошу написать еще одним почерком. Ну, а ведь вот, в принципе, американская традиция, они действительно все пишут практически печатным. Печатными не все. буквами, не все, все-таки, да? Не все, да? не, не все. А -а мы понимаем, что вас замучили уже, но <свят> я еще буквально один. А когда, знаете, мелкий, как бисер-почерк, невероятно аккуратный, но не очень-очень миленько, и, честно говоря, иногда сложно все-таки прочитать. А, размер больше за самооценку, отвечает человека. Значит, человеку а -а -а. комфортнее больше в своем внутреннем мире, вот у него желание спрятаться, оградиться, а, и там ему комфортнее. Ух ты! Это же вот прям все, все в точку. <laughs> Спасибо вам огромное. Наш слушатель пишет о том, Надо же, как интересно все, какая оказывается наука. Эксперт-графолог, руководитель Центра изучения почерка современной графологии Ирина Бухарева была с нами на связи, а у нас Наташа Демина и новости.